Росфинмониторинг возьмет под контроль оборот криптовалют. Об этом сообщил зам главы ведомства Павел Левадный. Ажиотаж вокруг биткоина и его собратьев не стихает вот уже несколько лет. Сохранится ли такая ситуация после принятия закона о цифровых активах? Разбиралась Лейла Алназарова. Ее специальный репортаж продолжит эфир. Не было ни блоков питания, не было практически ничего. Сейчас все это есть, но... Оно никому сейчас данным не нужно, потому что реально домашний майнинг он мертв. Валерий окончательно похоронил домашний майнинг. Радушные мечты молодого человека заработать миллионы из воздуха, а вернее из сети разбились, столкнувшись с виртуальными реалиями. назад добычи криптовалюты интересовались практически все, в том числе крупные бизнесмены и банкиры. В компьютерных магазинах ажиотаж не стихал несколько месяцев. Видеокарты, которые называют сердцем майнинговой фермы, стали дефицитом. Но сейчас торговые точки таким спросом похвастаться не могут. Ажиотажа никакого уже нету. В 2018 году спрос существенно ниже, чем в 2017 году. Ажиотажные цены немного спали, но видеокарты все же стоят по-прежнему дороже, чем в предмайнинговую эпоху. Видеокарты в России не производятся. Вот это все товары, которые сильно зависят от колебаний валютных. Вот поэтому в связи с ростом курса по 2017 году, по отношению к 2016 году. Вот, стоимость ну, видеокарты, конечно, немножко выше. Колхозники, так называют себя сами домашние майнеры, начали активно распродавать оборудование. Сейчас идет безумное количество объявлений, которые говорят о том, что люди реально выходят из этого бизнеса, ну, потому что он невыгоден. Валерий один из тех, кто решился окунуться в мир виртуальной валюты. выбор начинающего майнера был патриотическим, он предпочел эфириум, ведь создатели этой крипто известный канадский программист русского происхождения Виталик Бутырин. Он простыми языками рассказывал, что такое, как это, с чем это едят и какое дальнейшее его развитие. То есть середине где-то 2016 года опять подъем в СМИ и реально вижу, что оказывается оно имеет какую-то стоимость. вот Проверив на каких технологиях, которые были заранее, то есть опробированы, там... Виртуальный майнинг, там снятие ферм, где ты получал это все. Но оно было реально убыточное, потому что там при вложении в доллар я получал порядка 75 центов. Ну то есть, да, я получал свои коины, но не получал ничего. То есть прибыли как таковой не было. Валерий, как и многие, посчитал, что в жизни удастся заработать куда больше, чем в игре, тем более, что курс эфириума начал расти. Но перед ним встал выбор – просто купить криптовалюту или создать собственную ферму. Второй вариант был более оптимальный по одной простой причине, что первое – железо у меня, я могу всегда его продать хоть что-то у меня, но и останется. Даже если это, как там говорили, пирамиды, если что-то еще, железо всегда остается. В августе 2017-го он приобрел 10 мощнейших видеокарт и получил два рига. В целом ферма обошлась в 600 тысяч рублей. Казалось бы, все, добывай цифровое золото, получай профит за минусом электроэнергии, но нет. Оказалось, майнинг на дому создает довольно много дополнительных проблем. Эти вещи гудят, просто как, как паровозы, то есть э, теплоотдача. Потребление электроэнергии, шум, это дома, это держать, ну, честно скажу, это не очень веселое занятие. Нашему герою повезло, ему довольно быстро удалось найти партнера и получилось переместить ферму на территорию офисного помещения. Это позволило снизить затраты на электроэнергию и увеличить прибыль. В октябре произошло два знаковых события. То есть первое, это его упала довольно-таки очень хорошо с... сложность. То есть почти, да, его стало очень легко добывать. Да. вот. И стоимость на тот момент составляла, ну, чтобы не собрать там, по-моему, 320 долларов. Говоря о доходе мощности фирмы Валерия, в октябре прошлого года позволили добыть около трех эфириума в вычетом комиссии при выводе в доллар, это порядка 6%, а также стоимости электроэнергии. Чистая прибыль составила около 43 тысяч рублей. Но в ноябре участников на рынке стало куда больше. Сложность увеличилась, и поэтому майнить более двух эфириумов в месяц стало практически невозможно. Ферма до какого-то момента она реально приносила доход, а потом она... А потом произошел глобальный коллапс, которому предшествовал взлет. В январе 2018 курс эфириума достиг пиковой отметки в 1343 доллара. В марте он уже стоил 393 доллара. Далее коррекция в апреле и вновь обвал курса. Биткоин разочаровал инвесторов еще больше. Ведь в декабре прошлого года его курс перевалил за 20 тысяч долларов. Сейчас он стоит чуть больше 6 тысяч долларов. Майнить при небольших мощностях стало попросту невыгодно, чего не скажешь о крупных фермах. Thank you. Майнеров стало больше, но майнить не стало легче. Схема «создай мощную ферму» и «разбогатей» через пару месяцев уже давно не работает. Нужно понимать, что всегда вы конкурируете со всеми мощностями во всем мире. И действительно, сложность возросла в разы. майни стало сложнее. Отсюда и изменение курсов, изменение доходностей. много-много то, что перестало быть каким-то кайповым элементом, перестало быть, что вы сейчас значит, найдете золотой слиток и разбогатеете. Нет, это превратилось в достаточно нудную, обыкновенную, оперативную, каждодневную работу». В одном из цехов завода, где раньше собирали автомобили «Москвич», находится не только ферма. Неподалеку производят оборудование для майнинга. клиентов, по словам Дмитрия Мариничева, за год составил порядка 7%. Абсолютно естественный рост абсолютно естественное понимание тех людей, которые этим занимаются. Но то, что мы наблюдаем сегодня, это также стабилизация рынка и появление укрупненных игроков, которые занимаются этим профессионально и за счет этого могут иметь более низкую себестоимость и, в принципе, работать с более низкой маржинальностью, больше вкладываясь в перспективу, в разработки, создавая новые продукты». Но у большинства потенциальных крупных инвесторов вызывают страхи неопределенности с точки зрения буквы закона. По словам Мариничева, достаточно хотя бы признать, что эта деятельность легальная и ведение такого бизнеса в России разрешено на определенных условиях. Это бы дало статикообразный эффект перетока мощностей в Россию и формирование новых бизнесов. Да, к сожалению, это все идет достаточно сложно. В Госдуме на стадии подготовки ко второму чтению находятся три законопроекта, касающихся цифровых технологий. По мнению главы рабочей группы по оценкам рисков оборота криптовалюты Ирины Сидоренко, в осеннюю сессию закон принят не будет. Объясняется это не только тем, что они технически не совсем выдержаны, но и тем, что они содержательно не отвечают тому, что, что ожидает сейчас от нас и государство, и собственно технологии. И у нас есть очень много уже в истории примеров, когда серьезно Законопроекты очень хайповые, резонансные. Они, по большому счету, застывали на той же самой стадии, на которой сейчас застыли и законы о цифровых финансовых активах, о майнинге и так далее. Но задвигать этот вопрос в долгий ящик нельзя по одной простой причине. Необходимо обезопасить людей. Люди вступают в криптофонды и во многие другие организации или в ОСИО не рублем, а криптовалюты. И криптовалюта, не являясь объектом гражданских прав, и категорически, не рассматривая судами именно уголовно-правовой направленности, как имущество и иное имущество, не попадают в категорию, собственно, тех дел, которые должны быть рассмотрены правоохранительными органами, а, соответственно, люди, пострадавшие не становятся потерпевшими. В процессуальном смысле этого слова. Пострадавшие это те, кто мечтал заработать миллионы, покупая цифровые монеты во время их выпуска на рынок, то есть ICO. Те проекты, которые проводили ICO, ну, если быть честным, наверное, 99% из этих проектов, они себя не представляли и не представляют ровным счетом ничего. И когда они к нам приходили и рассказывали про то, какие их токены нужны и полезны, как они будут расти в цене, у меня всегда был один вопрос. Зачем я буду использовать ваш токен? Зачем он нужен? Почему ваш проект, ваша компания не может работать без него? И почти никто не мог дать на этот вопрос ответ. Поэтому я думаю, что со всеми токен-сейлами и со всей этой историей с ICO, наверное, будущего особо нет. Но год назад люди верили, что будущее есть. И на пике ажиотажа проявились не только мошеннические схемы, но и хакерские атаки. Согласно данным группы IB, потери на рынке ICO за все время составили порядка 2 миллиардов долларов. Примерно 10% от всех привлеченных средств в рамках первичного размещения токенов. Больше половины из них украдены путем фишинга. Злоумышленники создают поддельный сайт, в котором подменен адрес кошелька. Пользователей вводят заблуждение и они собственноручно переводят не туда А таких хакеров не обошли стороной и крипто бирже за прошедший год было взлом 14 крипто бирж общий объем потерь 882 миллиона долларов но самый главный взлом был в январе 18 года coincheck биржа была взломана это составило больше 60 процентов всего ущерба за год Скорее всего, все пять э, бирж самых крупных взломанных были атакованы группировкой «Лазарус». Это группировка, которая обычно атаковала до этого критические инфраструктуры, банки, финансовые организации, другие крупные компании. Сейчас они смотрят также в сторону криптоиндустрии. Криптобиржи отпугивают участников рынка не только из-за хакерских атак и мошеннических схем, но и сложностью ввода, а главное – быстрого вывода денег. Достаточно... Не просто пройти верификацию, идентификацию на этой бирже, и еще более сложно завести туда свои деньги, чтобы купить или продать криптовалюту. Понятного и нормального способа выйти на биржу, завести свои активы на сегодня в России, уточню, нет. Я сам много способов пробовал путем перевода собственных средств банковского счета напрямую на счет биржи. Да, так можно сделать, но, может быть, так сделать можно один раз. Потому что на второй-третий раз служба финансового мониторинга банка тебе запретит такие операции. По словам Романа, в декабре 2017 года, когда биткоин показывал пиковые значения, в его офисе в Москва-Сити было не протолкнуться от клиентов. Сейчас же число желающих приобрести криптовалюту уменьшилось. Кратность цикла... 10. То есть, допустим, в декабре каждый день мы совершали более 100 сделок полного цикла. Сейчас это примерно 10 сделок. Легальность работы криптоцентра обеспечивает эстонская компания, так как в стране можно получить гослицензию на обмен и другие операции с криптовалютой. Сюда часто обращаются иностранцы, желающие обменять фиатные деньги на биткоины или эфириумы, в том числе и граждане Китайской Народной Республики. Во многих СМИ появилась информация. Крупнейшими покупателями криптовалюты за наличные в России являются именно китайцы, которые торгуют на столичных вещевых рынках. Китайцы нашли вариант потрясающий. Они действительно на, на офлайн кассах Москвы, а их у нас очень много, переводят эти деньги в крипто-деньги. И после этого отсылают своим родственникам, а там даже уже не родственники, там слаженная инфраструктура, просто элементарно отсылают номер кошелька, где лежат эти деньги. По словам Ильины Сидоренко, в этой схеме чаще всего пунктом получения перевода является Гонконг. На сегодняшний день там нет четкого и жесткого регулирования операций с криптовалютой. А когда эти деньги заходят в Китай, то по большому счету, поскольку там тоже идет обнал и это не поступает на, на легальные банковские счета, процедура кажется очень хорошей. В среднем, по некоторым данным, это составляет примерно от 10 до 20 процентов комиссии. Но и это не является серьезной комиссией для людей, которые, по большому счету, в России на основе дешевого, совершенно непроверенного товара зарабатывают огромные деньги. Вот представьте эту сумму. Бюджет Московской области годовой, который ежегодно пересекает границу Российской Федерации вне рамок налогов. В пунктах обмена валют на одном из крупных вещевых рынков Москвы информацию о возможности приобрести криптовалюту нам не подтвердили меня интересует биткоин криптовалюта говорят тут кто-то этим кому-то можно подойти первый раз слышать о продавце криптовалюты которые занимается только очень крупными суммами на рынке все-таки ходят слухи то есть слышали да? слышно <секом> да, тоже, тоже когда мы биткоин. Еще одна компания, которая работает исключительно с крупными объемами денег – корпорация «Беркут», которую возглавляет бывший игрок баскетбольной команды ЦСКА Денис Полохин. Один из офлайн-обменников корпорации также находится в Москва-Сити. Но в этот раз нас уже встречали в уютной обстановке. Домашние тапочки, кожаные диваны, соответствующее освещение – все это необходимо для того, чтобы создать непринужденную обстановку. Напряженность здесь неуместна, ведь речь идет о сделках по обмену на сумму более 100 тысяч долларов. Среди клиентов, в том числе, известные бизнесмены, банкиры, звезды отечественного шоу-бизнеса и так далее. Несмотря на репутацию, Полохин предпочитает проверять происхождение денег. Ну, естественно, с улицы Кунгрубрек там, конечно, могут прийти, но так как у нас в основном большой объем, он все равно проходит очень многофакторную проверку. Это начиная от идентификации самой личности человека, происхождения денег, насколько они были легально добыты, то есть налогообложения. И после этого, естественно, мы проводим там проверки подлинности самих денег. Здравствуйте. Проходите. А дальше, как в кино, в назначенное время в назначенном месте появляется клиент. Его лично встречает Денис. Все для обеспечения безопасности сделки. Так, предоставьте, пожалуйста, ваш телефон. Это для вашей же безопасности. Определяется обменный курс. Покупатель передает деньги. Далее с одного кошелька на другой переводится необходимое количество биткоинов или других топовых криптовалют. Сделка может длиться от 30 минут до нескольких часов. Это будет ваши же пароли, только вы будете иметь доступ к нему. Мы не будем иметь доступ к вашим деньгам. Но кроме продажи криптовалюты, корпорация занимается и майнингом. Они являются одними из крупнейших держателей биткоинов. производит и свои токены, а также разрабатывают роботов. По словам Дениса Полохина, искусственный интеллект позволяет выбирать правильные стратегии на бирже, чтобы всегда оказаться в плюсе. Это, конечно, привлекательно, но не стоит забывать. Речь идет о высокорисковом активе, который пока находится вне правового поля. Многие инвесторы это поняли, видимо, поэтому криптолихорадка постепенно сходит на нет. Но на этом фоне происходит фундаментальное переосмысление самой системы блокчейн. Большинство экспертов сходятся во мнении. Да, хайп прошел, но остались технологии, которые в будущем будут решать куда более важные глобальные задачи, чем просто получение мимолетной выгоды.